Приветствую, друзья! Вы на канале коллеги Адвокатов, и здесь я рассказываю об изменении законодательства и судебной практики. Делюсь своим мнением о происходящих событиях. Это вторая часть видео о досудебном соглашении, и в нем об установленном порядке заключения соглашения, его последствия, а также ловушка, подстерегающих лицо, намеренное заключить соглашение. Предыдущие видео о том, что из себя представляет досудебное соглашение о сотрудничестве и каковы его последствия, вы найдете по ссылке в описании к видео, по подсказке или в конечных заставках. Итак, досудебное соглашение о сотрудничестве представляет собой письменный договор между сторонами обвинений и защиты, в котором согласованы условия ответственности подозреваемого обвиняемого в зависимости от его действий в период предварительного следствия по уголовному делу. Обращаю внимание, что по смыслу главы 40.1 УПК заключение досудебного соглашения о сотрудничестве допускается только на предварительном следствии и невозможно при проведении расследования в форме дознания, а также по делам частного обвинения. В суде досудебное соглашение о сотрудничестве заключить также нельзя. Соглашение подписывается с одной стороны прокурором, с другой стороны подозреваемым обвиняемым и защитником. В нем указываются действия, которые подозреваемый или обвиняемый обязуются совершить при выполнении им обязательств, указанных в досудебном соглашении. Подозреваемый, обвиняемый и его защитник представляют ходатайство прокурору через следователя. В течение трех суток следователь обязан рассмотреть поступившее ходатайство и вынести мотивированное постановление о направлении ходатайства прокурору или об отказе удовлетворения ходатайства. Постановление направления Ходатайство о досудебном соглашении прокурору подлежит согласованию с руководителем следственного органа. Действия прокурора при поступлении указанного ходатайства. Кроме Уголовно-процессуального кодекса, регламентированы приказом Генпрокуратуры Российской Федерации номер 170 года об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемым обвиняемым до судебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам. Указанным приказом установлены формы проектов досудебных соглашений о сотрудничестве и иных процессуальных документов, оформляемых прокурором. Ссылка на приказ приведена в описании к видео. Прокурор рассматривает данное ходатайство также в течение трех суток. Срок исчисляется с момента поступления документа. По результатам рассмотрения прокурором принимается одно из двух решений, оформляемых в форме постановлений либо об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, либо об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства. В случае согласия с поступившим ходатайством прокурор приглашает следователя подозреваемого обвиняемого и его защитника и с их участием оформляет досудебное соглашение о сотрудничестве, которое должно содержать следующие сведения: Дата и место составления досудебного соглашения, Сведения о должностном лице прокуратуры, выступающем стороной соглашения. Личные данные подозреваемого обвиняемого. Информация о следователе адвокате. Основные реквизиты уголовного дела. Дата возбуждения, регистрационный номер, статьи Уголовного кодекса и так далее. Перечень действий и обязательств, которые должен выполнить подозреваемый обвиняемый по условиям соглашения. Например, добровольно участвовать в следственных действиях сообщать о месте нахождения разыскиваемого лица, имуществе, добытом преступным путем, о структуре преступной организации, ее руководителях и прочее. Также в соглашении должен быть указан перечень смягчающих наказания обстоятельств, которые будут применены при разбирательстве дела, если подозреваемый или обвиняемый выполнит все условия досудебного соглашения. В случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого или обвиняемого с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве его близких или родственников, следователь выносит постановление о хранении документов в отдельном запечатанном конверте. Это ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, при необходимости на подозреваемого или обвиняемого его близких и родственников распространяются все меры государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, предусмотренные законодательством. После окончания предварительного следствия уголовное дело направляется. Прокурору для утверждения обвинительного заключения. В случае утверждения обвинительного заключения прокурор выносит представление о соблюдении обвиняемым условий и о выполнении обязательств, а также об особом порядке судебного разбирательства в порядке главы 40.1 уголовно кодекса. В представлении прокурор обязан подтвердить активное содействие обвиняемого в следствию в раскрытии и расследовании преступления изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыски имущества, добытого в результате преступления. Если прокурором не будет вынесено соответствующего представления, то обвиняемый лишается возможности на проведение судебного разбирательства в особом порядке. Необходимо отметить, что даже на стадии судебного разбирательства и при наличии соответствующего представления прокурора, подсудимый может быть лишен сулимых ему преференций. При назначении судебного разбирательства в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК, суд должен удостовериться в обоснованности представления прокурора, а также заключении соглашения обвиняемым добровольно и в присутствии защитника. Если суд установит, что указанные высшие условия не соблюдены, или установлены факты представления ложных сведений, сокрытия существенных обстоятельств, в таких случаях суд рассмотрит дело в общем порядке. Под особым порядком судопроизводства понимается упрощенное судопроизводство при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. В судебном заседании не исследуются доказательства виновности, но исследуются и учитываются данные личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания. Причем в отличие от обычного рассмотрения дела в особом порядке, при рассмотрении дела в порядке главы 40.1 УПК согласие потерпевших на рассмотрение дела не требуется. По итогам рассмотрения уголовного дела судья постановляет обвинительный приговор. При отсутствии отягчающих обстоятельств, размер наказания не может превышать половины максимального срока, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса. Если санкции статьи предусмотрены на наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни, эти виды наказания не применяются, а назначается наказание в размере не более двух третей от максимального. Кроме того, подсудимому может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания. Приведенные правила назначения наказания не распространяются на дополнительные наказания, например, штраф назначается в размерах установленных санкций статьи. Ну а теперь о ловушках, которые могут подстерегать человека, решившего заключить досудебное соглашение. Результаты протоколов процессуальных действий в рамках досудебного соглашения необратимы. При этом сторона обвинения практически не ограничена в отказе от своих обязательств на любой стадии процесса. Тем более ничем не ограничен следователь. Он может обещать любую форму сотрудничества. Исполнение же его условий остается лишь на его совести. Как же может развиваться ситуация? Например, обвиняемый подозреваемый по согласованию со следователем заявляет ходатайство о заключении досудебного соглашения. Параллельно он активно участвует в следственных и оперативных мероприятиях, дает показания, генерирует новые эпизоды обвинения, дает показания деятельности остальных участников группы. Однако через несколько дней он получает отказ прокурора от заключения соглашения, якобы никаких новых сведений он не сообщил. При этом в материалах дела остаются результаты всех ранее выполненных следственных действий. Или другая ситуация. В суде государственный обвинитель может заявить о необходимости рассмотрения дела в общем порядке в связи с тем, что подсудимым не выполнены все условия соглашения. Из опасения конфликта с судьей подсудимый зачастую не возражает в удовлетворении такого ходатайства. При этом необходимо иметь в виду, что при наличии в деле представления прокурора о необходимости рассмотрения дела в особом порядке, суду будет крайне сложно мотивировать отказ от такого порядка рассмотрения дела. Однако при отсутствии возражений подсудимого это не вызовет затруднений и оспорить такое решение будет невозможно. Необходимо отметить, что наличие досудебного соглашения гарантирует обвинительный приговор. Однако, ни при каких обстоятельствах не является гарантией наказания более мягкого, чем остальным членам группы, вину не признавшим. Конечно, в большинстве случаев наказание, пошедшим на сделку, значительно мягче, чем подельникам. Но при определенных обстоятельствах лица, заключившие соглашения, могут быть осуждены к наказанию не только равному наказаниям других лиц группы, но и к более строгому. Причем до вынесения приговора они могут находиться под домашним арестом или под подпиской о невыезде, однако это совсем не указывает на мягкость последующего наказания. Резюмируя сказанное, несколько советов лицам, стоящим перед выбором – идти на сделку с правосудием или отказаться от такого предложения. Не нужно принимать поспешных решений о заключении соглашения. Объективно, с участием профессионального защитника оцените перспективы заключения досудебного соглашения о сотрудничестве до момента подписания соглашения о сотрудничестве с прокурором, не давайте показаний, не участвуйте в оперативных мероприятиях. Ходатайство о заключении соглашения и даже постановление следователя о направлении ходатайства прокурору не дает вам совершенно никаких гарантий. Если же соглашение уже заключено, а государственный обвинитель в суде ходатайствует о проведении судебного разбирательства в общем порядке.